Смотрите, очень часто бывает так, что в нашем окружении мы встречаем людей, у которых не имеют пальцы, но на самом деле от того, какой конкретно палец не имеет, мы можем сказать о том, какой конкретно позвоночник, скажем так, передавливает нет. Давайте разберем с вами первые два пальца, то есть это большой и указательный палец. Почему они могут не иметь? Если у нас не имеют вот эти два пальца большой и указательный, это говорит о том, что пятый и шестой позвонок шейного отдела у нас передавливают а, нерв, а, и чаще всего именно в этой области происходит такое ощущение ломоты, дискомфорта. У некоторых людей не имеет средний палец и чаще всего безымянный. Если не имеют эти пальцы, это уже говорит о наличии проблем уже с другими позвонками в шейном отделе. Если не имеют вот эти два пальца, средний и безымянный, это говорит о том, что шестой и седьмой позвонки шейного отдела передавливают нерв. И точно так же у нас дискомфортное ощущение в мышцах по руке и на спине. У некоторых людей не имеет мизинчик и а, безымянный палец. Это говорит о наличии того, что седьмой шейный позвонок придавливает нерв и первый позвонок брудного отдела также придали, придавливает нерв. И еще раз вам напоминаем вам о том, что если уже сейчас у вас, например, не имеют пальцы и так далее, уже необходимо заниматься профилактикой, необходимо прорабатывать шейный отдел и плечевые, и плечи, плечевой пояс. Давайте разберем сначала людей, которым тяжело поднять руку вверх. Будем работать с двумя мышцами. Итак, необходимо изначально смешать массажный гель и энергетический бальзам и нанести на область плеча и вниз к точке бинал. То есть, вверху мы будем работать с могостной мышцой и далее ниже к точке бинау. Фиксироваться будем. Далее, если Далее, если рука не может, скажем так, повернуться в эту сторону, то есть вы не можете завести руку вперед, мы будем работать с мышцами здесь грудными и надосной мышцой. 2 Тоже по две минуты фиксируемся. Если зайти, Далее, если рука за спину не может зайти, будем также работать с двумя зонами. 一个是肩颈的这个赶上肌另外一个是这一块后背的肌肉 смотрите работаем также с надосной мышцой и со второй мышцой которая у нас здесь находится ближе к лопаткам сейчас там зафиксировалась, зафиксировалась госпожа Сясиню 梳理两分钟以后再配合接下来我教大家的手法 书你, 15分钟顾客的手就能抬起来 Проработали по 2 минуты. Далее мы переходим к следующей технике. А благодаря выполнению этой техники через 15 минут человек сможет у вас спокойно поднять руку. Итак, сначала нужно будет пофиксироваться на точках дзянь которые у нас находятся здесь на плечах. Одна минута. Так, минута прошла, и две наши ладошки приближаются медленно к точке Таджу. То есть с двух сторон от точки Таджу мы там также фиксируемся минуту. А если, например, в этой зоне как раз-таки есть наросты, то мы можем подольше пофиксироваться, например, две минуты, ну и, конечно же, побольше энергетического бальзама нужно будет нанести. 好, Далее, две минуты прошло, мы идем на точке Тяньцзунь, которая находится у нас в середине нашей лопатки. То есть ладони ставим на лопатки. А, например, те, кто не может найти эту точку, смотрите, наша модель сейчас только что завела руку за спину, и на лопатке образовалась такая вогнутость, как бы ямочка. Две минуты фиксируемся на этих точках Тяньдзунь. Люди, у которых проблемы с плечевым поясом, как раз таки, это очень хорошая точка для регуляции этих проблем. Также она очень хорошо, эта точка, регулирует различного рода болезненные и дискомфортные ощущения в области спины и там, где мы сейчас работаем, а также воспаление в плечевой зоне. Пофиксировались на точках ньянзуньки, теперь мы будем фиксироваться на плечевом суставе. То есть точка э, цитюань подмышечная впадина как раз-таки мы попадаем И сверху, вот так вот рубкой закрываем. Вот как раз-таки мы фиксируемся на этой точке для того, чтобы люди, которые больно им поднимать руку, все-таки ее подняли. С другой стороны точно так же фиксируемся. Итак, пофиксировались, теперь мы начинаем проработку таджуй. Таджуй – седьмой шейный позвонок наш. Смотрите, как прорабатываем. Для чего мы прорабатываем данную точку таджуй? В первую очередь для того, чтобы улучшить кровообращение, чтобы кровь также поступала должным образом в область головы. То есть, когда мы так прорабатываем, допустим, достаточно 15 минут, и вы будете ощущать уже легкость в области головы, вам будет полегче, головная боль пройдет. Итак, для людей, у которых очень часто не имеют руки, одну руку фиксируем на, скажем так, запястье, а вторая рука у нас по меридиану легких будет подниматься вверх и далее по, дин дин угу. далее по э, меридиану перикарда и тонкого кишечника спускается вниз uh -huh. сначала прорабатываем три меридиана инских которые находятся у нас внутри Теперь с внешней стороны, помним, мы это изучали с вами на базовых уровнях. У нас есть внутренняя часть, иньские меридианы и янские меридианы, которые находятся во внешней части. А, только что мы с вами разобрали а, техники для регуляции шейного отдела и плечевого пояса для людей, которые еще не принимали участие в продвинутом уровне. То есть это более, скажем так, упрощенная техника, но, конечно же, все-таки стоит принять участие в продвинутом обучении. Там она уже более сложная техника, более углубленная. Не забывайте, каждый раз после каждой техники мы должны заниматься выведением патогенного фактора ветра, холода, э, жара. Соответственно, зафиксировались у нас на плечиках, на точках дзянь дзин И вниз по руке спускаемся к точкам ЧУЧЧИ, ЧИДЗЕ, где мы фиксируемся, одну минуту. И вот минута. они, эти наши точки. Да. Минута проходит, далее спускаемся по руке к точкам ХГУ, ХОУСИ. Здесь можно немного добавить интенсивность, конечно. Когда фиксируемся на точках ХГУ, ХОУСИ. Это очень хорошие точки для регуляции таких проблем, как э, ломота, болевые, дискомфортные ощущения э, мышц на руках, также э, онемение именно в области рук. Минута проходит, понизили интенсивность, если повышали до исходной, и через пальчики выходит. Конечно же, после этого наносим полностью энергетический бальзам. И э, снимаем перчаточки. И обязательно, когда наносим энергетический бальзам, у нас здесь есть э, по линии роста волос, по середине точка фэн по бокам точки фэн-чи. Большим пальчиком вот, вот массируем немножечко. Как будто ля, бы как вверх чуть-чуть помассировали. Вот, помассировали, далее вот так вот. Дошли до ушек, встали и как будто бы вверх тянем. Вот. Там как раз у нас находятся лимфатические узлы, зафиксировались и вверх как будто 迅速的, тянем. 就能有, таким образом кровь будет приливать должным образом и поступать должным образом в область головы. ]輕輕的按摩头部. Нанесли даже немножечко э, массажного геля и так легонечко-легонечко легонечко ручками делаем массажик, вот как показывает госпожа Сеси Нюнь по голове. <сؤال> Очень <сؤال> приятный. <сؤال> Смотрите, по точкам Фэнфу Фу тоже вверх вот так вот массажными движениями поднимаемся вверх. К началу роста волос, проходим голову, и в самом конце легонечко вот так вот простукиваем. Только делаем это легонечко, это должно быть приятно, никаких болевых ощущений. Мы не бьем человека, мы их не простукиваем. Немного так распускаем волосы, успокаиваем, скажем так, вот. успокаиваемся, приятный массаж после техники биоэнергорегуляции. Но не забываем о том, что точно так же нужно еще принимать продукты для внутренней регуляции при проблемах шейного отдела и плечевого пояса. Не забывайте, можете сейчас записать. Сюй Чин Фу Лян Ли. Фу. Две капсулы утром натощак и три драгоценности, один флакон. 海藻鈣2粒 2 капсулы кальция,海藻鈣 中午,海藻鈣3粒,不是2粒 3 капсулы,3 капсулы, лучше будет 3 капсулы,海藻鈣 中午,海藻鈣3粒 3分鐘,溫水不用 3 капсулы хайца алкай через 20 uh, минут или полчаса после приема пищи тепленькая водичка запиваем фан前, uh 2粒, 3粒, 3粒, 3粒, 3粒, <су> <су> и uh, вечером все то же самое Сью -чин Фу, 2 капсулы натощат далее один флакон 3 драгоценности и три капсулы uh, кальция хайца укай